здравствуйте с вами энергомастер вот я вам хочу вот показать что я ну заводу также сказать что сегодня еще один ролик буду снимать так что еще время оказывается есть вот это хочу сказать это как бы трансформатор самодельный и вполне он конечно работает вот Ах да, хотел сказать, как я его сделал. Вот, допустим, вот у вас есть какой-нибудь старый трансформатор. Ну вот, он как бы сломался, там перемотки скорее или что. И вы просто берете вот такую вот медную вот, проволоку Вот такой вот. И просто наматываете сначала м -м, один виток. Ну, там два провода, конечно, идет, вот, потом другой. И одну соединяете с цепью, а другой, вот, два выхода идут. Уже соединяете светодиоду, вот, и дальше вот можно присоединить вот там мотор. Сейчас я его включу. Покажу, как все работает. Так-то все, так так-то все а, вот, вот, так работает. Вот. Светать горит. Вот все так вот работает. Вот, вот купил я, наконец-то кроме две. Вот все работает даже могу вам показать что все работает Очень неудобно вот замыкаем все работает И так вот делаем а, вот второй памери напряжение вот у нас стоит стоит 70 вот на на 7. Сейчас. Это было неудобно. Сейчас, сейчас. Ох, блин, вот неудобно. Вот, извините, пожалуйста. кому подержать даже. Ну короче, у меня там показатель был 10 вольт где-то 10, 11. Да. чуть-чуть сформулить Чуть -чуть. немножко указывать О, здесь вот нормально указано а сейчас, сейчас. вот у нас получается 11 вольт где-то 10-11 вольт что вполне достаточно чтобы работала такая конструкция вот интересная вещь и здесь он также выдает вот в эту сторону засоединил То меньше, что больше. По-разному. Вот. Такие дела. Бывает до 10 тоже экспериментируйте с вами был наркомастер подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки всем пока до свидания